Еще раз всем, кто наткнется на этот аккаунт, воспринимать, воспринимать информацию исключительно как творчество. Творчество, книга, музыка, все остальное, все это творчество, все это имеет место быть, но не нужно сильно это в себя воспринимать, так скажем, буквально. Потому что это плохо закончится просто-напросто. Просто, просто. А все, все остальное нормально. Если смешать сейчас с чем-то другим, то вполне себе безобидная смесь получится. Главное не переусердствовать. Ну, это уже пожелание.